Чем начать рассказ об осеннем типе, хочу поблагодарить всех, кто смотрит канал F.E. Кликайте вот здесь и подписывайтесь на наш канал. Не теряйте нас. Девушки осеннего типа могут выглядеть по-разному. Некоторые рыжеволосые, другие имеют очень темные волосы, третьи светлые. Цвет лица может быть очень светлым, может быть и с бронзовым оттенком. Некоторые осенние девушки поначалу причисляют себя к летнему типу, другие с почти оливковым цветом лица и темными волосами – к зимнему. Возможно, им идет тот или иной прохладный оттенок. Однако, именно теплые осенние тона делают их восхитительнее. Для кожи женщин осеннего типа характерен желтовато-золотистый оттенок. Это относится ко всем представительницам осенней палитры. Неважно, имеют они кожу светлого или темного цвета, цвета слоновой кости, версикового, бежево-золотистого или бронзового. Многие девушки этого типа кажутся немного бледными. Цвет их лица схож с весенним типом девушек. Однако, вы никогда не встретите осеннюю девушку с розовым румянцем. У большинства есть веснушки, но они прекрасно гармонируют с их обликом. Цвет волос варьируется от светлого до светло-рыжего, от коричнево-каштанового и морковно-красного до коричневого и даже пепельно-русого. Многие девушки летнего типа имеют светло-пепельные волосы. Однако в них отсутствует теплый блеск и доминирует пепельный оттенок. Большинство девушек осеннего цветотипа имели в детстве светлые волосы, которые с возрастом потемнели. Цвет сведых волос не менее привлекательный. Только немногие имеют некоторую ржану. Именно среди девушек осеннего цветотипа встречаются пушнокривые, волнующие красавицы. Облик рыжеволосых представительниц настолько притягательный, что от них невозможно оторвать взгляд. Волосы у них отливают теплым блеском, а взгляд так выразительный и ярок, что приводит смущение. Многих девушек осеннего типа можно узнать уже по цвету волос. Однако есть и с темными, почти черными волосами, которые часто причисляют себя к зимней палитре. При первых же пробах цвета выясняется, что холодные, чистые цвета зимы для них слишком ледяные. А лучше всего им идут оттенки осенней земли. Глаза у женщин осеннего типа особенно красивые. Они светятся топазовым или золотисто-коричневым блеском. Встречаются глаза глубоко темно кариво цвет. Радужная оболочка корегла осенних девушек имеет маленькие желтоватые лучики, светлые звездочки, которые делают их неповторимыми. Также есть и с зеленоглазыми, кошачьими глазами, самыми впечатляющими. Иногда встречаются и с голубыми глазами, переливающимися всеми оттенками от светло-голубого до цвета пеннистали. А теперь пройдите тест и определите, длиннее вы, девушка, или нет. Отвечайте на вопросы смело и честно.